На картодроме «Маяк» состоялся девятнадцатый этап гоночной серии СВС «Аймол Маяк Джуниор Кап», в котором принимали участие юные пилоты от 8 до 14 лет. Это прекрасно организованная, многочисленная, но при этом любительская серия. Она дает возможность новичкам прикоснуться к миру большого спорта. Участвовать может абсолютно любой. Практически любой. То есть для этого не нужна ни гоночная лицензия, ничего. То есть тут э, немножко навыка, чтобы ребят могли адаптироваться к как бы э, движению в плотном э, как бы там, пелетоне. И э, все, то есть там дальше остальное, все уже от них зависит. В этот раз дополнительной проблемой стала дождливая погода. Асфальт то подсыхал, то опять становился мокрым. В таких условиях многое значит и навыки, и гоночный опыт. Проблема в том, что держака ноль карта и очень сложным. Надо ехать по внешней траектории, либо если есть внутри там сухие пятна, по ним ехать также надо. Есть ребята, которые, в общем-то, быстро адаптируются к изменению погодных условий и к изменению зацепа на трассе. В первой гонке победу в «Абсолюте» одержал Владимир Янченко. Алексей Мухин и Тимофей Фисенко заняли второе и третье место соответственно. Тимофею улыбнулась удача во второй гонке, по результатам которой он оказался на высшей ступени пьедестала. Компанию ему составили Константин Тюменцев, пришедший вторым, и Алексей Мухин, которому на сей раз досталась бронза. В Ульяновской области состоялась гонка «Холмы России», включавшая этапы чемпионата страны по ралли-рейдам и одноименной внедорожной серии. На старт вышли 43 экипажа из 27 российских городов. В первый день пилоты проехали 20-километровый пролог, на второй самый длинный спецучасток протяженностью 250 км и еще 130 гоночных километров осталось на финальный третий день. На мероприятии собралась почти вся гоночная элита России, а потому результаты оказались несколько предсказуемыми. В зачете этапа чемпионата России лучшим стал экипаж Владимира Васильева и Олега Уперенко, Следом за ними в таблице результатов расположились Денис Кротов и Константин Жиль. Причем оба экипажа выступают на мини. Третье место досталось экипажу команды КамАЗ Мастер, а четвертое с двухсекундным отставанием заняли спортсмены команды МАЗ СпортАвто из Минска.